Мои дорогие тельцы, вы себя почувствуете уютно в нарядах темного, либо кофейных оттенков. Не слишком обнажайте тело, если, конечно же, не встречаете Новый год в каких-то жарких климатических регионах. Тогда никаких к вам вопросов. Тем не менее, платье в пол – это самое отличное решение для прекрасных представителей вашего знака. Руки тоже стоит закрыть. Если э, сама верхняя одежда не предполагает рукавов, то можно дополнить свой образ перчатками, например. Э, хорошо бы это все еще украсить драгоценностями, но лучше всего будет, если они будут не из золота, а из серебра. А количество украшений – дело абсолютно вашего вкуса, конкретных рекомендаций здесь никаких не будет Можно экспериментировать с головными уборами, возможно шляпки, какие-то резинки, даже диадемы Все это прекрасно завершит вашу общую композицию Я очень надеюсь, что вам помогут мои советы встретить новую хозяйку 2020 года во все всеоружии